<мир> no. Мой план почти восполнился. Мне нужно кое-кому позвонить. Дядя, ну... Феликс! У нас все получилось. Все талисманы у меня. Дядя, ну есть же другой выход. Ладно. Ладно, пока все. Нуру! Нуру, тики, флав, два... на метам... Мар, с какой ужас! <связать> у меня украли абсолютно Смотрите, все камни в... чудес. Ты что? Плохнет плохим камамбером. Кто ты? Камамбер. Я верховный хранитель. Лучше а, на него да ты, рыба, это, а это люди, люди, это он у вас украл эти камни Как так ли? Да, ты тупой? Стоять! Да, ты тупой? У меня есть парочку талисманов. Кому какой принадлежит? Да давай мне. Талисман... Камильда. Не мой. Талисмановлоко. Мой. Конечно. Талисман лягушки. Мой. Талисман аксолотки. Мои всем дальше. Талисман джеллифиш. Мой. Так что, дусь пикинт Конечно. Да. Нет, нельзя так много к вам чудес. Ты не хочешь на меня посмотреть? Для кого я в жопу говорю. Так, да, нельзя так, нельзя так много... Да ты мне, ты мне не хозяин. Так, нельзя так много к вам чудес. Очень плохо. Прям очень-очень-очень. Потом кишечник будет... Так. Сас, я тебя потом покажу. чья Это ужас. Это просто кошмар. Эммм... Окей. Значит, хорошо. Спасибо. У меня тоже тут совсем немножко ко мне чудес осталось. Ой, Uh, так. Что? Сейчас катаклизм. Никак, да, не да, Слово катаклизм. Как ты вообще сдерживаешь, ты когда говоришь, что это слово должен катаклизм происходить? Поверь, умею. Поверь, умею. Тики научила. Ладно. Так, мне надо и слияться. Так, мне срочно нужно... Нам нужно найти, как-то слить его, я не знаю. Ну, <гас> а, Ребята, а, что а, такая новость какая? там монах использует талим... талисман кролика все жопа, нам жопа. О ну, ну так открывай Нару ты этот. Ну быстрей в нару с ним сражаться. <гас> все. У меня есть доступ к каждому времени. А вот в этом времени тут красивые цветочки. Могу нарвать. Ей в моей Эмили, когда мы будем вместе. А там А там. А там я туда отправлю Леди Баг и супер кота. Когда они уже будут в обычном облике. Им там понравится. А там. А там пустота. Хм, ну куда же мне отправиться? Вот он! Ура, получаемо! Блин, кто это? Смотрите в мои ручки! На нем сопротивление Никого не интересует. Это кто? Это, видимо, коммунизированный. Кого ты не видел? блин, никто даже. Че здесь забыли вообще? Как вы, как вы забыли то? Как вы, попали в эту нору? Обычно. Ну что, я тоже не у меня спрашивай. Ты объединился он... с котом? Я даже не заметил да. что-то. Ну да, у меня как будто... Ну, ну, сочи, просто. Монарх, ну, он включай, Монарх. Он включай, Монарх. Он спортивного не... Он сзади. Ах, ты Сидите, да. Ему осталось У него есть комиссозидание. Он может... Может, я, может я его парализую? Можно будет. Я Парализу. знаю, как это делать. Хотите поиграть в прятки? Нет. Ядки с тобой будешь так, играть. во ну, что это ты... за синий? А... Почему он сражается а ты, с Монархом? Ты, вот ты можешь говорить. Что это такое? А ты, это за... Я Давай, вообще не знаю, да, что я здесь забыл. Мне вообще не отнош... Стоять. А мы мы еще левитация. Друг, я тебя видел. Я тебя тоже да, много ты... раз видел. Садимся за тебя кролик. Да, не... Спасибо. Так, а, что... Мираж. Да что, что это? Что да? Что за... Я ошибу, Слушайте, кажется, я много что... кого из вас видел, конечно, ну не считая вот этого какого-то фи... фиолетового это... сердечка. Даже... Могу... это медуза. Это иллюзии. Только Мираж? где они настоящие? Мне кажется, я... сейчас мы их кажется, они... они будут заново. Получайте иллюзии. Бумерангом нужно в них швырять. Я, будет... я не могу теперь. Так, да, все пропали. Это Мираж. я лепаю. Мираж. Погодите. Еще... Это вторая фаза. Из-за твоей способности дебильной. Давайте <связываем> сразу разбирайтесь, сразу со всеми. Да, да, генерация. Mm. Ну, теперь все. Ну как вам мои любименькие, хорошие? Мы, сейчас... Мы заберем <связываем> у тебя все Они камни чудес. Они очень играть. Да. Мы заберем у Поэтому... тебя все камни чудес. Не дождётесь. Мы дождёмся. Сики. Ну, Айси, Айси, Ники, ай, ай, ай, объединение. Сики, <связываем> Плав. По... Трикс, блин, Лонг, объединяйтесь. Дракон ветра. Вы нет, нет. <г Fake porn> где он? Будьте начеку, он может появиться где угодно. Отправимся в другое время. Ты должен знать, куда он отошел. Вы меня не найдете. Посмотри. <г modified> on, on тут? <,light> он тут. Ветреный дракон. Нет, нет. Ветром? Нет, не парик. <связать> нет, он не с Нет. А где ты... он? А не Её видимо, куда немножко... все кинула? Найдите Может... эту баню, найдите банюкс. Он отправил... Так, где камень? У меня он. У тебя, вот ты забрал, у uh... того. Сейчас да? он, видимо, пропадет. А... <связать> <связать> Давай Нам. сюда. Что, с ним? Ну, ладно. Кто это он такой? Я не успел. Ты под сроком, я успел. У меня эта морфоза. Генерация. А. Да, так, мы должны отправиться за ним. А ну, если ты потеряешь талисман... Он отправился сюда. Куда? Вот С сюда. А Чтобы а нужно перемотать правильное время. Сила... Сила... Э сила... Ты да. же понимаешь, если мы что-то там... Ну, кто-нибудь нас увидит там... Исправит, всё, Я всё, понимаю. Он, будет Поэтому нужно будет работать осторожно. Кроличья нора! <год> со мной к вами. Тебе плохо? Ты слишком много к вами. Ты говорят, что тебя за. Мне а плевать. Я ваш хозяин. Да не. Не, не <с millisecond> Ну, то, если вы убьете нас, то... <поlement> <поlement> дядя, ну есть же другой способ. <поlement> <поlement> <пус> <поlement> <поlement> <поlement> <поlement> Обратная трансформация. М -м -м -м -м -м. Кучать, хочу кушать. Dü Ready. Покорми этих надоедливых существ. А где Монарх? Мы потерялись во по времени. Это жить в Мастер Фу. Где Монар так, Стойте, стойте, да, тихо. А вы Мастер Фу, верно? Стой, да, стой, подождите, у меня, пью. мы, побудьте тут, мы кое-что хотим обсудить. Ну ладно, так уж и Лебедь, Фламинго, иди сюда. Я не... Я не... Я не... Как ты думаешь, думаешь твой сила сможет паралитировать силу Леди Баг? Ну, наверное. Попробуй использовать Супер Шанс. Ну, да, я так думаю, Надеюсь, мы кое-что не сошлись вдоль его. Супер Шанс! Так, да кирку мне. Так, найдем. Что с ней делать? Что у вас тут происходит? там? Вот, все, у меня есть идея. Мастер, мне нужна срочно ваша помощь. Вы нам, вы в будущем, очень хорошо с вами подружимся. Поэтому мне нужна будет ваша помощь. Не могли вы выдать мне катушку? Выбери талисман, который тебе поможет. Может, шкафуку у вас Проблема? Оставлю. Да, почему у меня до сих пор. Ой. Ой. Ой. Вот. Выберите 100-го, который вам поможет. Сейчас я. Хорошо. Хочу. Так, постепенно куда ты сейчас? Да, мы с телефона нашел. Ладно, все равно потом чудесные наши силы все исправят. У меня, кстати, сейчас да. пропал. Ты перебрал? У меня супер этот, как вы там... маме не слышала, Это ужас. Ну, ладно. А, Чем больше, тем лучше. Оба появился. А. Ладно. У меня есть идея. Я, Я использую силу чернобога на нем. О, left, left and set. И получилось. Вроде должно работать. Кольцо, Кольцо пса? Шансы нужны. Да. Давай, а давай мне блок. Держи. Да, нет, так. Да, мы... Тебе понадобится... Держи. <связь> <связь> ван, да. а, нет, Я пойду, кольцо, пока да. перезаряжу, где-нибудь своя. Хорошо. Мне тоже надо будет перезарядить, это а сейчас к вами сдохнет. Перезарядим так, к вами, встретимся здесь. Спасибо, мастер Фу. Нет, пока, пока... Ладно, хорошо. <связь> Я забыл, что вести? тоже могу летать. Как классно. Обе Я проги, хочу... разделитесь. Обе Медосвия. проги, двойная нет. трансформация. С Флав, слияйтесь. Так, супергерои, встретимся там, где вы видели Фу. Там мы уже там. Мы тут свои да, теперь теперь я отправлюсь а а, это, отправляемся на поиски монарха скорее всего, все буду уже это, начал начал использовать свою миссию так что нора и время когда кот нуар будет слаб и забрать у него камень чудес Есть. будет легче легкого и тогда нет. я смогу да, их можно... объединить и исполнить желание но вы просто вернуть тетю Эмили домой. Для этого передайте себе из прошлого эту флешку, на которой записано исцеление талисмана Павлина. Тетя Эмили нет из-за того, что был сломан талисман Павлина. Нуру, тики, плав, тройная метаморфоза. Мяу. Хм -хм. Кроличья нора. Ты хоть это заметишь, если что. А подожди, какие я тальсманы украду? Даже Леди Баг и кролика. А можешь, подожди, я сейчас сам себе пропишу. А я же верну кролика, нет? Да. Нет. Ты скажешь, типа, апорт, но он объединит и в нору прыгнет. И в нору уйду, да? Да. Тварь малолетняя. И ты такой, нет! Нет! Yeah. Я такой, ну, рукалки, давай, объединяй. Ой, да, ой, нет. Так мы не в нашем времени. Ой. Почему Руар бегает? Ну, он следит за тобой. Это сейчас... Ты хочешь обратно? Кот. Давай тебе тебя туда обратно за пиндюху. Кот, сюда встань, кот, здесь будь. Где ты был? Олег, дай ДМ-0, я тоже буду объединить. Объединитесь. О, то есть, а, Фав, Ники, Айс, объединитесь. Так, всё, к вам встань и иди туда. Давай, я уже не пропадала. Чё, у меня встань. я что? Нет, стойте, а что за прогулка у Квами? Почему два Квами сейчас? Потому Шесть что, что чтоб вообще, чтобы, чтобы, надо так. Вы что, вы что, втыкаете? Так, всё, вам сейчас... да боже, я еще и серию начал. Ладно, все, давайте, три, два, один. Так, ты себя забрал? Она... Что? А где мой талисман кролика? Да ты! не а ай, объединитесь, Нора. Нет! Нет. Ну Нет. вот и все, закончилось твое аэроправление. Мы тебя обыграли, монарх. Мы Что тебя еще? снегом закидаем. Ладно, пора уходить, считай, Нора. Uh, все, mm. этот фламинго, фламинго. Где фламинго? Эй, Лиза, где фламинго? А его не принесло походу в нору. Да сейчас принесет. Да. Ладно, сейчас. Да. Короче, ладно, пора. По... О, вот. Ладно. Так чудесная сила некробага. Так, ребята, получилось. Вот, кстати, он Ура, получилось. перевоплощаюсь получилось. Теперь в лав. А, держи. Короче. Что это было? Крич. Я сейчас сказала, да... может, Что сейчас может это. Может, ты мне талисман вернешь? Я тебе сейчас вернул, ты тупой? Я вот этому говорю. Дай а вернуть. У меня нету ко мне, чудес. Я... А откуда он. Так, все получилось. Получилось. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ай, А давай, талисман. А давай талисман. Лейдибак талисман кролика. А Татьмана Кролика кому? Он, он, блин, опасный. Ну, я думаю, я тебе его ставлю. Два Талисмана кролика. Один ты должен спрятать куда-нибудь, и дать какому-то другому владельцу. Можно спрятать в кстати, в принципе. Нет, не стоит. А у меня к тебе еще есть одна просьба. Вернешь монарха в наше время. Хорошо. Ладно, все, давайте, ребята, пойдемте в наше время возвращаться. Давайте. Пошлите. Так, ну что ж. А... Сейчас должны, по идее, и монарха сюда перенести. Так что ждем, когда сюда вернется монарх. Чтобы хочу над ним посмеяться перед концом. Нет. Монарх, вот ты проиграл. Сейчас мы заберем у тебя все остальные и камни ну, Лонг, объединитесь! Панцы! Нет! Э -э -э. А. Ветреный дракон! Нет! Нет. Он ушел со всеми камнями чудес. Ну мы хотя бы вернулись самая. Мы вернулись самая сильная и поэтому да. мы больше не да, мы заберем все камни чудес у него. Но я использую силу черного бога и когда я щелкну пальцем вы все забудете мою личность и все личности в принципе. Раз два три. А, а. а, а. а ну мы забыли все. Ну, все. Я все, не все. Нет, принес, все до свидания. Я полетел. А ты да, Что ты нет, не должен что да? да, ну, Пока, а, Монарх, иди сюда. Ладно, сейчас. Да, это будет закачка всем, спасибо, спасибо. спасибо. всем, удачи всем, пока, пока.